все друзья сегодня будем зарабатывать наши теневики наши теневики там чуть-чуть потрепало ветром поэтому они потребовали доработки там сидит у нас одна летка сейчас будем пробовать дорабатывать так тут у нас ель колючая голубая растет вот видите как сетку оторвала ну, сейчас мы тут посмотрим, что у нас тут с нашими сеянцами Вот видите, как подняло гидроизоляцию, это было на степлере, то есть мы сейчас рейками все прокручиваем Прокручиваем, а вот там дальше вообще сетку разорвала Полностью, тоже на стяжке будем ее бы не выдерживают, поэтому мы решили на реечках и на саморезах, ну естественно сначала просверлили дырочки, чтобы она не лопнула Так, пойдем. Ну вот там они уже видно, что намного лучше там все. Видите, уже ее не так берет. Сейчас мы пару штук прикрутим с одной, с другой стороны и пойдем смотреть нашу сетку. Для а чего это прикручивается? Для того, чтобы не так ветер рвал ее, понимаете? Вот если можно видеть, тут с этой стороны вот видите, все скобы подлетали, все и сетка тоже вот порвана, там солнце может светить Я с той стороны покажу потом Но здесь видите, болтает. сейчас мы просто берем вот так вот речку мы хотели опять простеплировать, но я думаю этого надолго не хватит, орейка а будет более надежной до весны уже. Это ветер, да? Сорвал Это ветер, да, у нас в этом году очень часто много ветров, потом же мы конечно же покажем вам как она себя чувствует там. Куда ну, вот уже довольно хорошо будет держаться и скобы как бы не оторвут их Давайте еще одну прикрутим. И потом пойдем смотреть, что у нас там с сеткой случилось. Так что этот момент вы поняли, я думаю. То есть когда вы делаете теневик, все равно зимой смотреть за ним надо. Почему такой уклон? Уклон очень хороший. Снег слетает с него очень быстро. Дождь, снег. Она не успевает что-нибудь натворить тут. То есть, проломить доску или... Бита уже плохая. Ну, вот видите, сейчас мы это все сделаем и пойдем. А пойдемте посмотрим сетку нашу Сейчас я тут открою порвалась но это у нас не снег это песок здесь вот зеленая елка тоже довольно хорошая вот можно видеть что случилось с сеткой вот эта вот сетка мы взяли в этом году конечно очень у плохого поставщика то есть если сейчас начать рвать руками она спокойно будет рваться а там сетка у меня есть, которая 6 лет служит и ничего страшного не. Да, я понимаю ветер, но это не показатель для такой сетки Там вот двойная, там дальше, если можно будет потом смотреть Ну а здесь у нас зеленая зима впереди, да? да, зима впереди у нас сегодня А вот как порвало ее здесь но зеленая нормально себя чувствует Главное, когда уже весна будет, ее вовремя полить Сейчас земля мерзлая, дубовая, вообще невыносима. Там ну, даже трогать не хочу, минусовая температура у нас где-то минус 3-4 градуса то есть, ну вот видите, здесь сетку поменьше, наверное, но все равно вот на больших столбах, сейчас будем тоже прикреплять А вот здесь у нас порвала вообще в хлам Я не пойму почему такое произошло, но сейчас будем скреплять это все И наверх, наверное, стремянка тоже понадобится Вот они сеянцы. Туда он можно снять Это туя восточная туда, там дальше пошла Да, некоторые сенецы коричневые, но это ничего страшного, они отойдут к весне Сверху мы естественно сетку сняли, потому что боимся снегов Вот мы всю рейку прикрепили Уже стало намного сеянца уютней вот как можно видеть. Вверху естественно все снято. Потому что в прошлом году не сняли, теневик упал полностью. То есть там ей уютно и хорошо. Я имею в виду тую. Но здесь елку-елка хорошо застеплирована, Поэтому сейчас может достану, посмотрю. Ну, здесь можно видеть у нас ей колючая однолеточка. Сейчас приблизить получится а вот. Ковриком, ковриком, прям растет И так, уважаемые друзья, так что Работа у нас Не останавливается и зимой И вам тоже советую Постоянно следить за саженцами За сеянцами, которые вы посадили для укрытия для там ну хотя бы раз в неделю заглядывать что там с ними происходит потому как потому как если забывать про них они про вас тоже забудут вот такой у нас теневичок но ну, здесь 6 отсеков я думаю к весне 6 отсеков все будет засеяны тут по весим сетку, но ну, сетку в этом году, конечно, нас производитель очень подвел. Брали долго у него, но ну, а сейчас очень ужасная сетка, очень. Даже по бокам рвется. Единственное, не рвется, это у нас вот двойная. Двойная, она 6 шестиметровая, мы ее два раза. И здесь по вот по стяжкам даже можно видеть, что нормально все, а то хотя ветра с той стороны а и больше и лучше. На этом все, всего доброго. С вами был Евгений Филимонов.